Eh, buenos días, me llamo Magdaleno Добрый день, Rojo. я винодел Магдалена eh, Rojo. Rojo. En Gatilla, Мы находимся Mancha, в костеле самой большой винодельческой зоне Испании. Eh, venimos a presentar, eh, vino Blanco, Savignon Savignon я буду Blanc, дегустировать вино марки Кампорос, сорт Вино категории местное вино земли Золотистый, желтый цвет Бриллианты, с блеском с и зеленоватым гердозо, оттенком. С intensos, и фруктовый аромат. Во бока. также фруктовый аромат. Оптимальная температура употребления 6-8 градусов Рекомендуем блюдам из рыбы и риса На здоровье!